Компании Xiaomi всего 9 лет, и за этот небольшой срок она попала в топ крупнейших производителей смартфонов. Но кроме топовых за свои деньги телефонов, компания выпускает продукцию во множестве других областей. Это и микроволновки, и лампы, и даже умные унитазы. Сам я пользуюсь телефонами Xiaomi уже несколько лет. Сейчас у меня Mi x 2S, также у меня есть чайник, набор отверток, гигрометр и другая мелочевка. Грядет крупнейшая распродажа на территории Китая, приуроченная к 11 ноября, так называемому Дню Холостяка, и я решил собрать в этом видео самые интересные товары этого производителя. На Али уже есть товары, которые участвуют в распродаже. Их можно добавить в корзину сейчас, а купить уже со скидкой с 11 по 13 ноября. Так как ассортимент товаров у Xiaomi огромен, обо всех рассказать я не смогу, поэтому свои рекомендации к покупке кидайте в комментарии, так мы сможем собрать больше интересных вещей в одном видео. Поехали! И начнем мы с игровой мышки Xiaomi Mi Gaming Mouse за 2200 рублей. Последние годы многие производители стали выпускать рассчитанные на геймеров аксессуары, и Xiaomi не отстает от трендов. Ее игровой грызун может потягаться с популярными решениями типа HyperX Pulse Fire. Посудите сами, настройки DPI от 50 до 7200, 6 программируемых кнопок, термопластичная резина, обеспечивающая отличный хват, частота опроса USB 1000 Гц и максимальное ускорение H30G. Эта мышь может стать отличным подспорьем в киберспортивных играх. Не забыта и RGB-подсветка, но самое необычное в мышке то, что она может работать как в беспроводном режиме, что точно оценят мобильные геймеры, так и в проводном. А чтобы не потерять USB-приемник, он прячется в самом корпусе мыши. Сама она довольно тяжелая, 139 грамм и крупная, ощущается в руке монолитная и отлично скользит по столу благодаря трем тифлоновым накладкам. Разумеется, для нее есть специальное ПО, в котором можно настроить подсветку, регулировать DPI, задавать макросы и даже обновлять прошивку. Также у Xiaomi есть и игровая клавиатура, но мы ее пропустим из-за отсутствия русской раскладки. А мы перейдем к беспроводным наушникам от Xiaomi, которые на распродаже можно будет купить за 3200 рублей. Они имеют импеданс в 32 Ома и 40-мм драйверы, работают по протоколу Bluetooth 4.1 и способны играть музыку порядка 10 часов. Также можно отметить поддержку всех трех популярных беспроводных кодеков, а именно SBC, AAC и APTX, так что получение качественного звука не будет проблемой. А с учетом больших чашек наушники не давят на уши, так что носить их будет достаточно удобно. Едем дальше. Казалось бы, на рынке сотни разных ковриков, и тканевые, и пластиковые, и ультратонкие, и прорезиненные, и с RGB-подсветкой, как же тут можно заинтересовать потенциального покупателя? И Xiaomi придумала способ, они взяли и интегрировали сразу в два коврика беспроводную зарядку для гаджетов. Более простой коврик за 1200 рублей способен передать на ваш смартфон 5 Вт, тот, что подороже, за 2,5 ускорит зарядку в полтора раза, так как отдает 7,5 Вт. Можно заряжать смартфон и использовать коврики по прямому назначению, ибо размеры 30 на 21 см у простой версии и 42 на 26 у продвинутой позволяют это сделать. Бюджетный коврик сделан из заменителя кожи, более дорогой же может похвастаться поликарбонатным покрытием. К тому же в более дорогой версии коврика есть небольшой алюминиевый круг. Он умеет светиться всеми цветами RGB, а если вы подключите его к ПК по Bluetooth, то сможете с его помощью управлять громкостью музыки. А чтобы справиться с десятком одновременно работающих устройств и обеспечить хорошую скорость, требуется неплохой роутер. Интересным вариантом может стать Xiaomi Mi Wi-Fi роутер 4 за 1350 рублей. Он базируется на двухъядерном Mediatek, имеет 128 МБ ОЗУ, по две антенны на 2.4 и на 5 ГГц и обеспечивает скорость до 300 МБ в секунду на первой частоте и до 867 на второй. В общем и целом это более чем хватит даже для быстрого оптоволоконного интернета. Что касается проводных подключений, то их не так много. Роутер имеет два LAN-порта, разумеется, гигабитных и один Ванпорт. порт также радует достаточно простая настройка. Ставите на телефон приложение MiRouter, сканируйте через него QR-код на роутере и вуаля, вы можете задать имя сети и пароль. Из приятных мелочей есть возможность настроить VPN и протестировать скорость интернета. Также можно отметить неплохую дальнобойность роутера. Даже через пару бетонных стен по 2,4 ГГц у вас не будет никаких проблем со стабильностью подключения. И последний плюс гаджета — это наличие большого числа кастомных прошивок для любителей глубокой настройки всего и вся. К слову, у меня тоже роутер от Xiaomi, модель немножко посерьезнее — это Mi Router Pro, ссылку на него я оставлю также в описании. Теперь поговорим про зрение. Мы зачастую проводим за компьютером многие часы каждый день, и наши глаза от этого страдают. На помощь в этом случае приходят специальные защитные очки, которые частично блокируют синие и, уф, спектры, именно те, которые неприятно воздействуют на глаза и даже могут сбить режим сна. И у Xiaomi есть такие очки, которые она разработала вместе с брендом Turak Standard. они стоят 990 рублей. Линзы у них не имеют диоптрий, но зато эффективно снижают усталость глаз благодаря желтому фильтру. К тому же они эффективно устраняют блики. Пользователи ноутбуков с глянцевыми дисплеями скажут им за это спасибо. Но, разумеется, следует понимать, что они делают картинку более теплой и неестественной. Так что если вы работаете с графикой, имеет смысл отложить их в сторонку. Питание компьютера и монитора, зарядный блок от ноутбука, зарядник смартфона, Bluetooth наушников, целых пять занятых розеток только одними гаджетами и это почти у каждого современного человека. Какой выход? Можно использовать удлинители со встроенным USB, и у Xiaomi есть такой за 1300 рублей, Три розетки, позволяющие передавать до 3,5 кВт и 3 USB типа a с поддержкой максимального тока до 3А. Этого точно хватит для подключения всех нужных вам девайсов. Как я уже говорил выше, удивить кого-то ковриком для мыши сейчас очень сложно, но Xiaomi удалось это сделать дважды. Кроме коврика с беспроводной зарядкой, у них есть еще пробковый коврик Xiaomi Upin. Да-да, он сделан из того же материала, из которого делают винные пробки. Он достаточно мягкий и приятный на ощупь, да и выглядит стильно. Он бывает двух размеров — M — 620 на 300 мм, ну а если вы хотите застелить им стол, есть L — 850 на 420 мм и все это в пределах 1000 рублей. Следующий интересный лот — это геймпад, который Xiaomi выпустила совместно с Fly Flydigilab за 2170 рублей. И здесь Xiaomi смогла всех удивить. Во-первых, их геймпад подключается к абсолютно любым гаджетам на всех популярных ОС. При этом в Windows поддерживается аэромыш, водя геймпадом, можно управлять курсором на экране, а для Android на передней панели есть функциональные кнопки «Меню», «Домой» и «Назад». Во-вторых, к Windows его можно подключить как обычный Xbox 360 совместимый геймпад, то есть проблем с управлением в играх не будет от слова совсем. В-третьих, есть возможность подключения как через Bluetooth, так и через специальный адаптер. К тому же для мобильных гаджетов предусмотрен специальный держатель. Во всем другом это добротный беспроводной геймпад, все клавиши и стики на месте, работают они достаточно четко и хорошо фиксируют нажатие. Работа в беспроводном режиме может достигать 80 часов, даже активным геймерам этого точно хватит на неделю. Но все же некоторая ложка дегтя есть. У стиков имеется неприличный недожим во всех радиусах. Едва ли это скажется в мобильных играх, но вот в тех же гонках на ПК это может влиять на управление. Как я сказал в начале, я уже несколько лет юзаю смартфоны от Xiaomi. Да, это не совсем компьютерный гаджет, но какая же подборка техники Xiaomi может быть без их смартфона, правда? И одним из любопытных решений является Mi x 3. Посудите сами. Он работает на флагманском процессоре Snapdragon 845, который будет актуален еще пару лет точно. Имеет большой Full HD AMOLED дисплей, на котором и фильмы, и игры будут выглядеть крупно и четко. И все это за 19 800 рублей. Это очень хорошая цена, ибо в России за него просят минимум 23 тысячи. И не забывайте про платную доставку по стране. Кстати, на Али тоже очень много хитрых продаванов, которые перед распродажей повышают цену, чтобы потом ее сбросить для фейковых скидок. И чтобы вычислять вот таких хитрых продавцов, я рекомендую вам установить расширение Али Радар, которым реально пользуюсь сам. Оно встраивается в браузер и автоматически запускается, когда вы заходите на Али. Показывает оно не только динамику цены, но и насколько надежен продавец. Сколько лет он на площадке, какой у него рейтинг, Довольны ли покупатели общением и как быстро он отправляет товары. Кстати, Радар реагирует на любые алишные ссылки на сторонних сайтах. В отдельном окне сразу показывая, насколько товар дешевле, чем у конкурентов и насколько надежен продавец. На самом Али снизу слева появится небольшое окно, в котором можно увидеть похожие товары и найти более выгодную цену, а также посмотреть фото покупателей из отзывов. В общем полезное расширение, особенно в канун распродажи. Ссылку на Ali я оставлю в описании. А мы нашли еще кое-что интересное. Как вам умная розетка Xiaomi, которая умеет работать с голосовым помощником Google? Вы легко сможете отдавать ей команды голосом. Например, вы можете подключить в нее лампу и просить включить или выключить свет в нужное вам время. Более того, вы можете купить несколько розеток и сделать их именными. Например, одна будет отзываться на включение чайника, другая будет включать или электрический нагреватель. В общем, возможностей применения у нее масса, и все это за каких-то 900 рублей. После того, как Apple выпустила свои беспроводные AirPods, их быстро стали копировать другие производители, так как компания из Купертино действительно придумала интересный форм-фактор, беспроводные вкладыши и кейс, который позволит их пару-тройку раз зарядить. Но у оригинальных AirPods есть серьезный минус, это ценник в 10 тысяч рублей, и Xiaomi, как обычно, решила брать ценой. За свои AirDots они просят всего 1170, рублей. Конечно, вы не получите сенсорных жестов, а Siri не будет отзываться на ваш голос, да и качество звука будет несколько ниже, как и время автономной работы. Вы получите около 3 часов воспроизведения музыки от одного заряда, а кейс увеличит этот показатель в 3 раза. К тому же решение от Xiaomi – затычки, а не вкладыши, так что звукоизоляция в них ощутимо лучше. На этом все друзья, все ссылки будут в описании, если сами что-то собираетесь приобретать на Али к распродаже 11.11, .11, обязательно напишите в комментариях что и где вы будете это покупать. А я с вами прощаюсь, с вами был МК, удачных покупок и до скорых встреч.